По статистике, 25% всего населения страдают геморроем. А все потому, что стесняются обратиться к врачу. Решите эти проблемы вместе с высококвалифицированными врачами практологами медцентра «Здоровье». Они помогут справиться с недугом, применяя современную лазерную хирургию. А комфортабельные палаты и доброжелательный медперсонал сделают период пребывания в стационаре незаметным. Все для здоровья есть на Сулой Алиева-6.